Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня я в гостях в Черногории в компании Amarkets а и со мной ведущий аналитик данной компании Артем Деев. Здравствуйте, Артем. Приветствую вас. Артем, спасибо за то, что пригласили меня посмотреть на всю вашу кухню, я бы хотел сказать, но на самом деле ничего кухонного у вас и не встретил. Я встретил у вас дилинг и самое главное гостеприимство, вы мне показали полностью как-то все происходит. Но, тем не менее, у меня остаются вопросы, которые мне бы хотелось задать. Насколько я понимаю, ваша компания, она работает не только на СНГ, она работает на весь мир. И все-таки, в каких странах трейдеры наиболее прибыльные? Как часто можно встретить, например, прибыльного трейдера, там, например, в Соединенных Штатах, либо в Арабских Эмиратах, либо в России? Где, в какой стране, так скажем, Оплод, оплот неких трейдеров, миллионеров. Где же они находятся? Трейдеры на самом деле есть везде, и, собственно, так же, как и клиенты нашей компании. Если говорить про региональные какие-то специфические особенности, очень много, как вы отметили, СНГ, действительно, э Азия, Малайзия, Индонезия, Китай, э Индия, Южноафриканская республика, э Нигерия э – что касается активности в зависимости от конкретного региона, ну я бы не стал сейчас говорить конкретно, вот этот регион доминирует, поэтому этот, поэтому. Но вот единственное, что могу точно сказать, что трейдеры, которые у нас представлены в, в азиатском регионах, это, скорее всего, трейдеры, которые работают советниками. Советник, априори, он подразумевает э, активный трейдинг, потому что всегда э, работа советника ⁇ это сначала детальная настройка этого советника, которая, ну, подразумевается, что тестируются параметры, его пытаются отладить, каждый советник хотят превратить в настоящий граль и, соответственно, это сказывается на активности. Что касается трейдеров, которые где-то более агрессивные, где-то более консервативные, я бы сказал, что вот как раз, вот, например, в СНГ довольно консервативные трейдеры, допуская, что это связано с тем, что они работают с большими первоначальными депозитами, капиталами. Большие деньги – это определенная осторожность, консерватизм с самого начала. Что касается той же самой Азии, там, как правило, клиенты заходят с небольших сумм поскольку, опять же, это может быть связано с тестированием советников, заходит именно с посылом того, что можно рискнуть небольшой суммой, но риск – благородное дело, и в конце концов этот риск может конвертироваться в очень хорошую прибыль. Поэтому ну вот, в Азии действительно депозиты небольшие, агрессивный трейдинг, зачастую не самый удачный, но активность это, этому региону, безусловно, прибавляет. Ну, довольно-таки здравая, мне кажется, ответ. И хотелось бы спросить, Артем, я все-таки пришел на рынок Форекс ни копейки считать. Если я заработаю миллионы долларов, вы мне их выведете или нет? Это популярный вопрос, который задают брокеру. Конечно же, выведем. Во-первых, потому что речь идет о специфике нашего брокерского бизнеса. Это специфика, которая основана на технологии внутреннего клиринга, работы с межбанком и так далее. По поводу миллиона долларов. Ну, конечно же, вы же должны понимать, что речь пойдет о, о деньгах не компания Markets. А речь пойдет о деньгах, которые вы заработаете, скажем так, отыграете у других участников финансовой системы, у других трейдеров. Потому что рынок Форекс, что это такое? Это круговорот ликвидности с большим количеством каналов притока этих средств. Но деньги всегда циркулируют от продавцов к покупателям, от покупателям к продавцам, от менее успешных к более успешным. Ваш миллион долларов – это миллион долларов, к сожалению, которые потеряют другие трейдеры. Трейдеры, которые примут не такое уж верное инвестиционное решение, как то, которое примете вы раз вы заработаете такие большие деньги. Поэтому здесь никакого конфликта интересов, никаких страхов, внутренних опасений, в принципе, быть не должно. Это правда, что сделки действительно выводятся, или все-таки кухня? Ведь в интернете сейчас много мифов. Мне кажется, уже эта схема изжила себя, но, тем не менее, люди по-прежнему считают, что сделки никуда не выводятся. Вы выводите сделки? Если уж хочется уповать на какие-то отдельные особенности, нюансы кухни, Лучше сказать, что это брокерский бизнес, который основан на технологии внутреннего клиринга. Что это значит простым языком, если говорить? Идеальная картина, когда клиент открывает ту или иную позицию, ордер, эта позиция обрабатывается за счет встречного ордера с аналогичными параметрами, которые подает другой трейдер, этого же самого брокера. То есть это идеальная картина неттинга. Клиенты матчатся между собой. Но эта картина идеальная она может быть возможна только в том случае, если брокер уже очень долгое время присутствует на рынке. Поскольку возраст компании, активности на разных региональных площадках, она фактически направлена на привлечение большой клиентской базы. И если у брокера большая клиентская база, конечно же, зачастую складываются такие ситуации, что по самым ликвидным валютным инструментам клиенты перекрываются между собой. Я хочу сказать, что если бы брокер не выводил сделки на межбанк, это значит бы брокер априори выступал всегда бы стороной сделок своих клиентов. Это значит то, чтобы брокер брал на себя риски. Вы задали мне первый вопрос, что будет, и вы ведь, если миллион, если я заработаю. Но если бы вы заработали миллион, и брокер бы не отдавал ваши сделки на межбанк, получается, что вы переиграли брокера, и брокеру нужно заплатить миллион долларов. Если брокер в самом начале пути своего установление, откуда он возьмет такие деньги? Если вас по-прежнему интересуют вопросы, ли сделки на межбанк, я считаю, мое субъективное мнение – это возраст компании. Если компании столько лет, сколько нам, больше 10, это гарантия того, что не будут ручаться за все. Львиная часть, подавляющая часть в самом значительном и крупном объеме всегда улетает на площадку ликвидности, которая всем известна как межбанк. И все-таки вы собираете статистику по своим трейдерам, вы смотрите количество прибыльных успешных. Есть ли здесь какие-то закономерности, какие-то интересные вещи, которые стоит изучать? Я в свое время читал исследования одного американского брокера, и он утверждал, что некоторые трейдеры, да не некоторые, большинство трейдеров, они чаще удерживают убыточные позиции в два раза дольше, чем прибыльные. У вас точно также существует ли что-то такое интересное, чего мы, обычные смертные трейдеры, не видим а, сквозь наш монитор? Ну, клиенты всегда работают с убытками дольше, чем с прибыльными позициями, это элементарная психология, потому что так уж складывается, что признавать и брать на себя убытки трейдер а, хочет в самую последнюю очередь. Всегда где-то рядышком есть осознание, чувство, не покидающая, что ордер обязательно выйдет в плюс, и не просто удастся отыграть убытки, но еще и заработать, особенно если ожидание довольно долгое, находясь в убыточной позиции, если какие-то отдельные наблюдения, ну, я бы сказал, что на них, в принципе, у нас построена лаборатория маркетс это серия индикаторов. Если сейчас совсем уж не растекаться по древу, я не буду делать презентацию той же самой совокупной позиции, код индикатора. Кому интересно, безусловно, посмотрит. Но хочется сделать все-таки акцент на наш индикатор рыночного состояния Кайман. Вообще, что это такое? Кайман – это индикатор, который оценивает позиционирование рынка относительно будущего изменения цены. Даже, скажем так, позиционирование трейдера. Есть такое понятие, как бычий сантимент, медвежий сантимент. То есть, если на рынке преобладает бычий сантимент, это значит, то, что трейдеры приняли решение купить актив, потому что они уверены, что он будет дальше расти. Если на рынке преобладает медвежий сентимент, значит наоборот, трейдеры продали актив, потому что уверены, что он будет снижаться и дальше. Но мы также уже касались этой темы, что ничто не вечно под Луной и Солнцем. У всего есть свои лимиты, пределы, конечно же, и рынок не может бесконечно расти или бесконечно падать. Всегда происходят какие-то разворотные моменты. Мы анализировали тренды. Это самый настоящий биг-дайт. Мы копили статистику прежде чем все это конвертилось в индикатор рыночных настроений КМА. И мы пришли к выводу, что как только на рынке возникают какие-то экстремумы по настроению, бычь или медвежий, сразу же после этого происходит, не сразу же, близок тот момент, когда происходит смена трендового движения, либо какой-то потенциальный разворот. То есть наступают периоды, когда нужно подумать о реализации, о защите нереализованной прибыли, либо возможно даже открыть позицию в противовес ходу рынка. Кайман у нас показывает как раз перекупленность и перепроданность. У него есть значение 30-70, это тоже уровни взятые не с потолка. Доказано, что на этих уровнях происходит разворот трендового движения. То есть, когда покупки настолько велики, что индикатор Кайман показывает, что 70% наших трейдеров более 70% покупают тот же самый евро-доллар, это явный сигнал того, что все пик восходящего движения практически достигнут. Может быть, какой-то небольшой ход еще на резонансе от какой-то новости, но это уже тот самый момент, когда нужно думать, а не стоит ли открыть сделку уже в другом направлении и попробовать поймать этот потенциальный откат. То есть, если Кайман входит в зону от 70 до 100, перекупленность продавать, если он входит в зону перепроданности, от 30 до 0 это прекрасный индикатор того что нужно как раз признать то что на рынке все считают что актив будет дальше снижаться все никогда не заработают на рынке и когда вот доминирование позиции достигает такого уровня нужно открывать вот обратную сделку в данном случае это покупка индикатор кайман очень прекрасно отрабатывает себя на евро долларе вот кулуарно мы уже общались почему потому что это самая ликвидная Мажорная валютная пара, ее предпочитают, ее любят. Может быть, это связано с тем, что она всегда более-менее нормально ходит. Она может быть подвержена более адекватной объективной оценке трендовой динамики. Может быть, это валютная пара, которая обладает хорошим, насыщенным, фундаментальным фоном всегда. Вот, например, почему многие трейдеры предпочитают торговать акциями? Потому что считают, что динамика акций прогнозируема с точки зрения фундамента, особенно если это эталоны американских компаний, где нету каких-то спекулятивных действий со стороны руководства, нету какого-то инсайда, вот этих гнусных операций, которые характерны, например, для развивающихся рынков и их фондовых секций. В Штатах все предельно ясно, ну почти. Оттуда и пошел термин собственно, big data, когда есть возможность отследить просто реакцию какого-то актива на выход отчетности, например. И на основании этого принимать решения уже. По евро-доллару я допускаю, что очень насыщенный фонд по евро, по европейской экономике, по самому доллару. И проще вроде бы как принимать те решения, которые вяжутся с фундаментом. Поэтому если бы меня сейчас спросили, вот на каком инструменте по вашему индикатору Кайман лучше поработать, я бы отправил на евро-доллар и, по крайней мере, порекомендовал бы за ним понаблюдать. И возвращаясь к вопросу о том, есть ли какие-то закономерности. Это, конечно же, закономерность, которую я обозначил относительно бычьего сантимента, медвежьего, она закономерность не только в рамках нашей компании. Ну, наверное, это должная действительность для всех финансовых рынков в отношении разных активов, но, насколько я знаю, нам одним из первых удалось все это обернуть в конкретный индикатор и не скрывать эту информацию, как делают многие, а показывать. Вот сейчас, вот, к примеру, вот э, такой перевес в позициям, мы это транслируем в наш личный кабинет и не скрываем эту инфу. Хотя, я думаю, что вы согласитесь со мной, что это очень ценная информация. Очень ценная информация, потому что э, брокер может, например, скрывать инфу о том, что сейчас, например, все продают тот или иной так актив. Так и делают, а в основном все брокеры? Согласен, да. И на таком фоне можно подлить масло в огонь и сказать, все вы правильно делаете, главное, держите эту позицию. Мы нет, мы всегда говорим, обратите внимание, что сейчас что бы ни говорил фундамент, но есть вот показатели психологии работающие, они говорят о том, что нужно действовать иначе, нужно действовать не так, как все. Продавать, когда все покупают, и покупать, когда все продают. Я надеюсь, что кто-то пользуется этой информацией. Но судя по тому, что мы видим на нашем сайте по проценту успешных трейдеров, эта информация действительно пользуется. Ну, тем не менее, существует криптовалюта, например, которая вырастает невероятными масштабами сейчас. Опять вновь, если мы говорим о биткоине. У вас в компании есть криптовалюта? Как она представлена? И насколько я знаю, ну я уже знаю, что она у вас есть, да, но тем не менее, что там со спредами? Насколько они комфортны для торговли? Есть криптовалюта, есть все основные финансовые активы цифровой индустрии, биткоин и альткоин. Что касается спредов, могу обе руки сейчас положить, что они абсолютно конкурентоспособны. И плюс ко всему мы по мере возможности стараемся все-таки дать даже условия по спредам ниже, чем, к примеру, наши конкуренты. Сейчас действительно тема с биткоином, с рынком криптовалюты – это повторный хайп, считается, что, как правило, такого быть не может, что история такого бешеного успеха и бешеной динамики, которую мы наблюдали больше года назад по тесту биткоина, отметки 20 тысяч долларов, такие истории успеха не повторяются, но мы, опять же, вот недавно была конференция тоже, констатировали уровень 10 тысяч долларов. Вот буквально через несколько дней фактически был пик уже 14 тысяч долларов. По-моему, даже достигли этого уровня, сейчас уже снова откатили. Самый популярный вопрос, с чем связан этот рост, почему биткоин растет, что будет дальше, я тоже поделился, кстати, своим видением рынка. Почему я считаю, что биткоин сейчас вот настолько заряжен на то восходящую динамику, которую показывает. Я не связываю, например, этот восходящий рост с самым нашумевшим проектом Фейсбука, запуском скорого, относительно скорого Libra не, Хотя могу, в принципе, объяснить, почему определенного рода интерес после запуска этого проекта и почему часть этого хайпа будет также доступна и распространяться на биткоин. Я все-таки придерживаюсь другой позиции, считаю, что сейчас биткоин растет благодаря торговым войнам. Тоже логика очень простая, я не знаю, почему многие ее не разделяют в плане, почему она простая. То, что США, Китай, санкции, я их пошли. Но ну, я считаю, что это и есть самые настоящие санкции, ограничения. Желание обойти эти ограничения, конечно же, приводит к желанию работать с валютой, которая децентрализована самое главное, анонимна. Биткоин – это один из самых лучших представителей, во-первых, потому что биткоин на слуху, биткоин крайне ликвиден, биткоин зарекомендовал себя, биткоины все знают, и с биткоином дают работать буквально все площадки в плане in-out, ну, выводы через разные платежные системы. То есть биткоин крайне доступен. Биткоин сейчас пользуется спросом со стороны институционалов. Это тоже важный момент. Да и биткоин, в принципе, он всегда дал рядом характеристик, которые открывали ему ну, колоссальные возможности для роста. Я считаю, что помимо анонимности и децентрализации, можно отметить его неинфляционную природу. Если это сравнивать, опять же, с привычными фиатными деньгами, которые этой болезнью страдают ну, в плане инфляции. И я в последнее время, когда... Вот статью недавно писал для одного из крупнейших издательств, в частности, там просили меня провести аналогию с тем, как инфляция сказывается на рынке цифровой индустрии, ну, в плане криптовалют. И вот пример с Венесуэлы, где инфляция, как вы знаете, гиперинфляция скачет во весь опор, сейчас это уже несколько миллионов, МВФ планирует, прогнозирует, что там будет 10 миллионов. Ну, разумеется, каждый раз, когда там происходит пик по инфляции, у людей абсолютно нормальное желание как-то сохранить свои средства, как-то их защитить и создать скажем, возможность ухода в какие-то активы, которые не страдают от этой инфляционной болезни и не так сильно теряют, как тот же самый, ну, та же самая венесуэльская валюта. Действительно, когда я сравнивал на пике инфляции в той же самой Венесуэле, каждый раз на местных обменниках, у каждого региона есть свой региональный обменник криптовалют, там всегда был зафиксирован пик по спросу на биткоины. Нормальная тенденция, явление, если мы допустим, что фиатные деньги в принципе при определенной экономической конъюнктуре, они страдают в девальвации. Где-то она выраженная, где-то менее выраженная, но все равно будущее у всех, на мой взгляд, одно. Это вот это инфляционное забвение, никуда не идут. И сейчас биткоин уже я могу точно сказать, биткоин интересен с точки зрения того, что он изначально обладает статусом инструмента, который вполне можно использовать для хеджирования вот этих рисков. Он в самом начале пути своего становления. Но сейчас уже все на него обращают внимание, видят то, что происходит с его курсом и прекрасно понимают, что работа с биткоином она при забеге на длинную дистанцию в любом случае принесет доход. Сравнивать с другими активами сейчас вообще не имеет смысла, потому что отдельные, самые лучшие представители рынка Форекса прибавили чуть больше 1% с начала года. Сырьевые активы, ну вот нефтянка, она прибавила, ну да, побольше. Там больше процентов золота, с учетом того, что мы переписали недавно, буквально несколько дней назад, локальный хай, шестилетний, кстати, был пик выше 1420 долларов за тройскую унцию. И это рост больше 20%. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что демонстрирует биткоин, с учетом того, что была планка 14 тысяч, а начинали мы этот год фактически с уровня 4 тысячи, получается рост больше процентов. Ну понятно, где скрываются деньги и где нужно пытать удачу, если э, хочется э, поспекулировать до такой степени, чтобы э, именно залезть в тот актив, который даст достаточно Артем, а если я просто куплю и держу его, например, старинная инвестиционная модель, а с биткоином получится у меня так сделать или в целом с криптовалютой? Да, вот я считаю, что несмотря на его волатильность, Казалось бы, волатильность это то, что дает возможность спекулировать им на каждодневной основе, прокручивать сделки по несколько десятков сзади ну, рост позволяет. Но вот в психологии в отношении крипты все-таки у людей закрепился таким якорь статус того, что активы крипторынка. Это не привычные активы для спекуляции, это активы, которые дадут многократные иксы, как говорят, за счет многократного роста. И все, что нужно сделать, это взять их, положить в портфель на холодный, горячий кошелек и просто не рыпаться. Придет время, не сегодня, так через месяц, через год, и обязательно это будет лучшая инвестиционная идея. Я бы хотел сказать, что это не так, но с тех пор, как все стады обращают внимание на биткоин, это подтверждается историей, это действительно так, проходит год-два, какой-то интервал, период времени, когда биткоин не пользуется спросом, но потом наступает новый сезон, весна, а потепление, как это было сейчас, все уже списали со счетов биткоин, избавлялись от него, это вот как было, с тем же самым биткоин при пике в 20 тысяч долларов. Все начинали покупать. Вот недавно биткоин коснулся планки 4 тысяч. Все, он будет стоить 0. Все начали продавать. Это опять же индикатор рыночного настроения, Кайман. Но вот не, не удается у нас пока переложить это все-таки в эту индикацию. Опять же, из-за того, что никто не спекулирует им. Все только покупают и держат, ну, опять же, того, Счастливого дня, когда биткоин сделает плюс сто процентов как минимум. Ну, может быть, даже вы тоже являетесь криптоинвестором, и какой-то актив у вас есть. Какой у вас минимальный лот на биткоине? На ноль А мне пришла в голову гениальная мысль, почему бы мне не открыть центовый счет и, например, купить на минимальный лот тот же самый биткоин? Я могу на этом заработать. если у вас центовые счета? Центовых счетов, к сожалению, нету, Точнее, к сожалению, тут же беру в кавычки это слово. К счастью. Потому что у нас были центовые счета. Как раз запуск центовых счетов совпал с нашей концепцией брокера с самым высоким процентом успешных трейдеров. Кстати, в двух словах мы уже поговорили. На тему того, как мы отстраиваем эту модель процента успешных трейдеров. И что такое центовые счета? Пациентов считают, а приоритет работа советниками. Работа советника ⁇ это постоянный поиск ГРАЛИ. Это довольно тернистый путь, который предполагает использование большого количества параметров, настроек. И прежде чем советник превращается в то, что приносит деньги, он заранее до этого является советником, который эти деньги сливает. Потому что прежде чем будет найден тот самый... Ценный набор параметров нужно будет пройти через настройки, которые, опять же, приводит к обычным сделкам. И действительно у нас центовые счета, когда мы их запустили, это каждый первый счет, это фактически работа советника. Когда мы стали подбивать статистику, мы увидели, что работа с этими центовыми счетами стала съедать процент успешных наших трейдеров. Потому что мы считаем не по объемам, мы считаем по головам. И трейдеры в подавляющей своей части через эти центовики съели, вот, если мне не изменяет память, почти 10% успешно наших трейдеров. Это уже, это все равно, даже с учетом минус 10, позволяло нам оставаться вот в лидерах, скажем, рынка по проценту успешных трейдеров. И важно отметить, что мы себя сравниваем не с ближайшими конкурентами, мы себя сравниваем с настоящими мастодонтами финансовых рынков, уанда, фиксием, интерактив брокерс, и держим очень хорошую позицию. Вот сейчас по итогам первого квартала, очень скоро будет второй квартал, уже доступен по оценке, мы на втором месте. У нас процент успешных трейдеров в 40 с небольшим процентов И это то, чем мы гордимся. Это наша ниша. Всегда важно, чтобы будь то человек, будь то компания всегда находила свое место, свою нишу. Вот в плане географических таких особенностей в нашем стало стала Черногория. А в плане позиционирования на рынке это процент успешных трейдеров довольно высокий. И я надеюсь, что та работа, которая проводится нашим IT-департаментом, работа по внедрению новых индикаторов. Работа дилинга по совершенствованию торговых условий, она в конце концов впоследствии будет способствовать тому, что мы подтесним трекцию брокерс. Хотелось бы. Я надеюсь, что это произойдет, но вот-вот, хотя загадка бывает. Это мечта много. или цель, Артем? Для меня это личный вызов. Я считаю, что у нас есть все для того, чтобы опередить их. Ну, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы обсуждали биткоин, и у него огромная волатильность, которая во многом зависит от новостей. Вы даете работать на новостях? Угу. А, существует ли у вас такое понимание, как реквоты, а что-то в этом духе, да? либо, может быть, какие-то у вас есть ограничения на время? Я даже встречал и подобные а, ситуации. Как у вас с новостями? Ну, ограничения… Я понял, о чем вы говорите, но это, скажем так, совсем прошлый век уже. Мы находимся в бизнесе, крайне высококонкурентном. Бизнес, который не прощает ошибок, бизнес, где каждая оплошность, каждый какой-то косяк со стороны брокера, он как сарафан радио расходится. И любой недовольный клиент, если что-то особенное у него будет в плане проблем с котировками, он может э, сравнить эти же самые котировки с миллионом источников объективных, которые присутствуют на рынке, индикаторы, скажем, того, что происходит с волатильностью, и уличить, например, в том, что, ну, вот, посмотрите, ведь э, здесь одна котировка, э, у всех, скажем, одна котировка, а у вас другая. Ну, разве брокер может быть на такое? Нет, конечно же. Когда-то давно такие грязные инструменты, нерыночная котировка, вброс этих котировок, серьезнейшие гэпы. Это было, но сейчас это уже все в прошлом. Поэтому меня даже сам термин «кухня» он немножко коробит, потому что ну, как такового механизма действий уже нет. И по поводу того, торговать ли на, на новостях ставьте маркет исполнения, потому что если вы торгуете на новостях, вам не нужны реквоты, и маркет исполнения создаст вам как счет и исполнение, ордеров такие условия, которые позволят это делать. Но еще раз повторяю, что и отмечу, торговля на новостях это очень рискованное предприятие. То есть если вы обходите реквоты вы должны понимать, что вы никогда не сможете обойти на крайне э, ликвидном высокоскоростном э, рынке такое понятие, как проскальзывание. И это не какой-то инструмент э, э, вставить палки в колеса непосредственно клиенту. Это нормальная рыночная специфика, когда э, цены меняются настолько быстро в момент выхода новостей, в момент высокой ликвидности, что э, брокер э, просто дает вам ту котировку, которая есть на рынке в данный момент времени. Но он может дать вам котировку, которая, как вам кажется, является реальной сейчас. Ну, а вы-то понимаете, что это, скорее всего, котировка гораздо лучше. Вы же хотите заработать. Но этой котировки нету. Проскальзывание – это нормальное явление. Я всегда удивляюсь, когда проскальзывание начинают сравнивать с тем, что это проявление не качественного предоставления брокерских услуг. Артем, я вас перебью, даже на самых лучших рынках есть проскальзывание, это обычная но, практика трейдера. Да, вы понимаете это как профессионал, но люди, которые работают на новостях, они, как правило, пытаются защитить себя тем, что это ненормальная практика. И самое интересное, что у этих людей всегда есть доказательства якобы в видео. То есть они заранее, когда торгуют на новостях, они знают, что им придется идти, например, финансовую комиссию, защищаться, ему нужно доказательство. То есть это люди идут к брокеру, чтобы мошенничать. И заранее подкрепляют, потому что они знают, что я иду мошенничать. Ну, возможно, у этого брокера мне что-то и перепадет в процессе расследования. Но дела так не делаются. И тот же самый Финком, который является нашей регуляцией, он давно уже знает, что мошенников среди клиентов в тысячи раз больше, чем якобы среди брокеров. Брокеров, мошенников, особенно с историей, я не знаю. Ну вот единицы брокеров, мошенников, они создали какое-то отрицательное мнение об этой индустрии. Да. И во многом Центральный банк в свое время сейчас благо он повел, так сказать, оттепелью в этом плане, он стал блокировать доступ к различным форекс-брокерам. И сейчас поговаривают о том, что в России могут вообще запретить интернет. Если такое произойдет, не дай бог, конечно, но чем черт не шутит, как мне вывести деньги, как я смогу забрать свою прибыль и вывести свой счет? Ну да, надеемся, что северный карьё у нас не будет никогда. Железного счета, занавес тоже не будет. Хотя вот довольно актуальный закон по поводу суверенности российского сегмента интернета. Но я думаю, что этот закон, он больше направлен на то, чтобы добиться того, чтобы сервера российских компаний все-таки были размещены ближе непосредственно к российской юрисдикции. Это с точки зрения того, что если эти сервера находятся где-то за рубежом, у того же самого Запада, который, к примеру, очень плохо настроен в отношении России, будут неплохие рычаги повлиять на эти самые сервера, ограничить деятельность, отрубить их и так далее. Если мы говорим о ресурсе, которым по каким-то причинам внезапно попал в доступ, когда он был. Есть, я надеюсь, уже в 21 веке известные всем канал частной связи, это VPN, которые позволяют обойти ограничения, которые действуют в отношении отдельных сайтов, либо чья деятельность ограничена на территории конкретного рынка, либо просто в отношении тех компаний, которые не предоставляют услуги на территории данного рынка. Это более частая тема. VPN позволяет обойти это ограничение. Соответственно, возвращаясь к вашему вопросу о том, как вывести деньги, если у вас есть доступ к сайту, у вас есть доступ к ЛК, у вас есть доступ ко всему функционалу, который вам это сделать позволит. То есть по большому счету вас призывают открывать сервера в России. Но это же бред. Какой пинг у вас будет? И да. тогда здесь действительно… Не то, что у вас будут реквоты и проскальзывания там огромные, торговать будет практически невозможно. Абсолютно согласен, ну, единственное, что мы не российская компания и мы не имеем к этому никакого отношения. Но верное замечание, что если говорить о российских брокерах и о, скажем, директиве, который есть в плане размещения серверов, это безусловно скажется на скорости исполнения. Поэтому тут сразу же я не могу не отметить наше конкурентное преимущество за счет того, что мы расположили наши сервера вблизи дата-центров наших поставщиков и слух XOpenHub в Европе, и, соответственно, у нас прекрасная скорость исполнения до 30 миллисекунд, это больше, чем нужно, скажем, тем трейдерам, для которых имеет большое значение маркет исполнения с блестящей скоростью обработки транзакций. Я думаю, что это, это наша фишка. Это то, чем мы гордимся, помимо э, индикатора Кайман, процент успешных трейдеров. То есть прям, видите, как много у нас, э, скажем, положительных моментов, которые мы разбираем по отдельности, но вот они все равно э, рядышком. Все это условие удобства для клиентов. Надеюсь, то, что э, те тысячи трейдеров, которые работают с нами на ежедневной основе, это полностью прочувствовали на своих торговых счетах. Раз мы коснулись технической части, как у вас происходит торговля? У вас есть терминал MetaTrader 4 или MetaTrader 5, или вы позволяете торговать и там, и там? Да, мы даем возможность торговать на тех устройствах и на том софте, который вас требует. Это МТ4, МТ5, сейчас, ну, большая часть сделок, конечно же, приходится на МТ4, потому что МТ5 – это приемник МТ4. Я думаю, что, возможно, наступят времена, когда они сначала поменяются местами, потом МТ4 уйдет в прошлое. Ну, пройдет еще немало времени, потому что МТ5 предлагает какие-то функции, удобства тоже, инструменты, что-то новое, скажем так, что не предлагает МТ4. Но не очень торопится клиенты переходить. Все-таки то, к чему привыкли, это большое дело. Вот у меня есть старый ноутбук, которому уже больше пяти лет. Это, опять же, ну, то, к чему я привык. Я могу купить себе новый ноутбук, но я не хочу, потому что мне очень удобно работать с моим старым ноутбуком, который для меня, значит, больше, чем опять же, новый какой-то гаджет. И, наверное, с привычками в отношении МТ4 и МТ5 тоже будет так же. Если спустя какое-то время появится новая платформа с каким-то новым функционалом, и наши клиенты скажут, что она нам необходима, мы ее добавим. Поделитесь планами на будущее. Опять же, это больше акцент сейчас будет смещаться на удобство работы через мобильные девайсы. Мы запустили недавно мобильное приложение на... на Android, сейчас на iOS, оно готовится. В общем, проходит обкатку. То есть мы охватим все интересы в плане работы непосредственно с мобильных устройств. И я считаю, что это должно уже, потому что лично сам пользуюсь исключительно мобильным и терминалом и так далее, и не только касательно брокерских услуг. Я считаю, что мобильник — это то, что открывает путь буквально ко всем сервисам, которые востребованы нам на ежедневной основе. И я думаю, что именно активность нашей компании в сфере партнерских программ вам известна. Мы сейчас очень активно продвигаемся в Азии также, ну и другие площадки. Мы не забываем про СНГ и про Россию. Клиенты оттуда также с довольно большой частотой открывают, собственно, клиентские счета и, в принципе, проявляют интерес к тому, что мы делаем в плане функционала и тех условий, которые предоставляем. В общем, а маркет растет. Если бы была возможность проследить сейчас… Вот, кстати, карта очень интересная. Можно было бы позакрашивать в разные годы. И география распространения, она обширная, и наша клиентская аудитория распространена по всему земному шару. Я думаю, что с такой репутацией, которую заработали мы за последние годы, и с тем, что мы делаем для наших клиентов и партнеров, надеюсь, что клиентов будет только больше. Какой процент людей открывает счета с помощью мобильных устройств, раз мы затронули этот момент, на мой взгляд, это очень удобно, когда я могу с телефона и отслеживать котировки, и принимать торговые решения. Поддерживают ли мои мысли трейдеры или я в меньшинстве? Ну, насколько я понимаю, вы сами трейдер. Конечно. Да, мобильное приложение, установленный так это, похоже, одно из самых популярных приложений, которые есть у трейдера. И в айфонах есть, ну, лично у меня, например. В разделе, который оценивает загрузку аккумулятора в зависимости от тех приложений, которые съедают больше всего аккумулятора. Вот платформе МТ4, в которой я нахожусь постоянно сижу за косировками, это основная статья расходов моего блока питания в iPhone. Мобильные устройства востребованы. Мобильные приложения, да, это, это реальность, это будущее. Сейчас не скажу, сколько именно клиентов непосредственно открывают счета. Прямо мобильных устройств, но я скажу, что доля мобильного трафика постоянно растет и сейчас в моменте, вот, к примеру, если взять МТ-5, то больше 50% клиентов сейчас сидят на мобильных устройствах. МТ-4, там еще есть десктоп, это наследие, опять же, прошлое, но сделку-то, может, и проводит через классический компьютер, но все равно потом уходит в ежедневный, ежедневный мониторинг того, что творится на счете через мобильное устройство, благодаря тому, что вот у всех всегда под рукой. За мобильными это будущее, поэтому я и сказал, мы сейчас для Android уже предложили мобильную версию и сайта, и всего функционала, который есть. Дальше будет iOS, и впоследствии я уверен, что MT4 на платформах, привычных десктопных версиях, это уйдет в прошлое, так как, возможно, сам МТ-4 со временем. И все будет осуществляться в плане операции только через мобильные девайсы. Я буду надеяться, что вы будете развиваться в сторону удобства для клиента. Обязательно. Большое спасибо за интервью, Артем. Не за что, вам спасибо. Большое спасибо, коллеги, что посмотрели данное интервью. Если вас заинтересуют вопросы Артема, вы можете писать их в комментариях, и я их... Постараюсь задать вновь Артему. Удачи, зарабатывайте!